И чем мы продолжаем SCP? Ну ладно, опять работа. Вот уже я и тут. Да, работа не позволяет опаздывать. Снова эти стены, как они меня знакомы. Я совсем забыл, надо сходить к доктору и рассказать ему о вчерашних разговорах. А вот и кабинет, доктор какой-то там. Можно войти? Доктор Стивенсон? Да-да, конечно, входите. Я насчет вчерашнего разговора с объектом 166 и 49. Да, я помню. Итак, что они вам рассказали? В основном это касается объекта 001, известного как Страж Врат, и что он скоро активизируется. Да, боюсь то, что они тебе сказали, и это правда. Наши люди уже заметили некие аномальные активности. Да, но что в этом случае делать? В данном случае нам придется воспользоваться процедурой ПАТМАС. Но не сейчас, пока ничего серьезного не наблюдается. ПАТМАС... Я раньше никогда не слышал о таком. Узнаете, когда придет время. А теперь у вас есть работа. Какая работа? Огорчу вас, но вам придется работать с некоторыми объектами. А именно 682 и объекте 29. Так, 29. Это кто-то какая-то? Дочь теней. А 682, я уже забыл даже. 682. Это у нас неуязвимая рептилия. Ну, охренеть теперь. Эх. Сложный выбор. Несмотря на то, что они... Что они все классы Кеттер Давайте дочь тени, наверное Страж врат Вот и комната содержания объекта 029 Доктор, будьте так поосторожнее Черт его знает, что она может сделать Да, осторожности помешает В комнате также темно, как и у остальных объектов Объект 029 сидит в углу и что-то рисует В комнате темно, но я рассмотрел, что это Это объект 001, страж врат Здравствуйте, меня зовут доктор Стивенсон. Вот вид молчания только скрежет карандаша по стене. Мне сообщили о странном поведении. Слушай, что, что случилось? Снова молчание. Я под вам». Доктор? Да, Стивенсон, что вас беспокоит? Он, он пробуждается, страж врат. И нам всем грозит опасность. Врата откроются и ад вырвется наружу. Апокалипсис. Ее слова подошли, больше подходили на отрывок из Библии. Больше она не захотела со мной разговаривать. А, Продолжала рисовать на стенках. Чем ближе активация, тем больше разумных SCP сходит с ума. Плохи наши дела. Ну ладно, давайте. Дол доложить? Доложить. Если не хотите, как объект сюда. На самом деле, не хочу их Твою мать, что за херня! Объект 106. Такая же история. Объект 001. Я уже устал от него. В каждом углу только и говорят о нем. Вот и кабинет начальника, но я боюсь на него ну А ничего нового я не скажу. Босс, я... Вот черт, такого же в фильмах ужаса не увидишь. На моем начальнике сидит объект 00... А, на моем начальнике сидит объект 160... 160... Это старик. Так. И рвет его на куски. Как он выбрался, если его охраняли? Да и камера сдерживания предусматривает все возможное туп... Пути побега. Надо сматываться отсюда. Мне конец. Черт вас система отпечатков, она состоит у каждого члена опять. И когда кто-то в камере... И когда кто-то... Что? И когда то... кто-то, кроме них, прикасается, она сразу Он меня заметил, надо бежать. На ну, куда? Я вижу два пути. Направо или налево? Капец, налево. Старый друг, какая разница? Какая разница, только бы удрать отсюда ноги. Где я? Это не похоже на обычное здание фонда, это что-то другое. Я уже бегу где-то минут 10, а выхода не вижу, и не знаю, гонится ли она за мной. Обернуться? Не. нужно двигаться дальше. Черт, пока я бежал, подвернул себе ногу, чувствуя, как тварь приближается. Наконец. Звуки стрельбы. Не время лежать, доктор Стивенсон. Знак... Сказал знакомый голос. Райан, ты... «Как я рад тебя видеть. Потом поговорим. А теперь нам надо выбраться отсюда. Не только объект 106 вырвался, но и многие другие. Идемте». «Ну, идем». «Так вот бывает. Мы идем, я не знаю куда, наверное, туда, где будет безопасно». «Он сказал, что вырвались и другие объекты. Да, дела плохи у нас». «Вот мы и здесь, доктор. Стены сделаны из адамантия. Не войдет и никто не выйдет». Эм, «Прикольно». Но зачем это? И почему я тут? Только один. Вы представляете ценность для фонда... Что это просто? Вы представляете ценность для фонда? Теперь вы один из объектов SCP? Что? Ты шутишь? Я обычный парень, черт его возьми. Я так не думаю. Мы уже давно замечаем за вами странности. Мы решили провести небольшой эксперимент. Мы ослабили сдерживание объектов, к которым выходили. Но это действует только на разумных объектов. То есть они меня могли нафиг порвать? И ты так просто об этом говоришь? Вы будете здесь, пока опять не скажет, что делать. Прекрасно. Охранник ушел. То есть мы один из объектов SCP? Это просто прекрасно. Так, в заперти. 27.03.2016. Запись номер один. В дневнике доктора Стивенсона. Я уже здесь два дня. Мне скучно. Я могу занять себя лишь писанной... писаниной в дневнике. Да. Я SCP. «Уму непостижимо, я несколько лет изучал и наблюдал за их поведением, вчитывался в эти дурацкие досье объектов, а все зря. Я думаю, что останусь здесь навеки, и никогда больше не увижу своих родных. Выбравшихся SCP поймали, но они ненадолго их сдержат. Страж врат пробудился, и я это чувствую. Я должен всем помочь, во что бы то ни стало». Но, сидя в клетке я мало что сделаю мне остается ждать и писать в этом дурацком дневнике свои мысли запись абсолютно секретна. попытки распространения будут караться немедленной ликвидации Последние слова автора продолжение следует ну да мне понравилось на самом деле очень прикольно Ярик, спасибо тебе за эту историю ярослав мартинкевич я смотрю у него много здесь еще интересного есть Убежище, с Лендермен. В общем, если вам интересно вот еще какие-то истории, пишите, еще прочитаем, да?